Красная поэтесса Владислава Броницкая, Вам не чувствовать, как накрываю тревогой? Вам не чувствовать, как накрываю тревогой, Прижимая ребенка, молиться, живи! Вам уже не пройти с нами общей дорогой Наши души в потоках донбасской крови, Пока мы бесконечно надрывно кричали, Интернет на подвально, на площадях, Вы себе комедийные фильмы качали, Вы трепались об отдыхе и обледях, Пока нас убивали, пытались, сажали, Пока горькое кровное слово Донбас, Мы отчаянной мукой несли нас скрижали Вы смеялись, Донбас не касается вас. Вы нейтральные суки, аполитичные! Что вам рубки и язвы чужие и раны? У вас кловые тусовки, вояж заграничный! Вы спокойны, пока не пустые карманы! Белым фосфором жгли, разрушали изграда И все девять кругов поместили в Донбасс! Как у Данты про самые и ада! Это вам равнодушное, это для вас.